Михаил, как вы собираетесь бороться с главным коррупционером Харькова, Геннадием Кернисом? Когда будете сажать его? А почему он должен сажать, вопрос? <связать> Дело в том, что все очень просто, значит, не так страшно, всегда, во, как всегда мне говорят, что вот, то же самое у нас было тогда в Грузии. И вот если этот знаменитый, этот знаменитый, кто их никогда не тронет? Да все да, они такие важные, они такие мощные, они такие влиятельные. Как только поменялась система и как только реально заработал закон, они все испарились, как прошлогодний снег.